Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Вчера зашел в магазин и углядел там совершенно замечательную свиную вырезку. Я вообще-то редко покупаю, как правило, только для приготовления разных копченых изделий. Но тут она была от аберрийской свини, то есть она с жирком с небольшим, короче, не удержался и купил ее для запекания. Рецепт очень простой, но будет вкусно. Поехали! Сковороду немного масла, пусть греется. А вырезку надо приправить горчицей. Старайся со всех сторон. И на сковороду ее. Применем на сильном огне со всех сторон. Духовку, кстати, уже подогреть. 200 градусов верхний и нижний нагрев. Морковь почищу и нарежу. Вот здесь Красота. До готовности доводить не надо, поджаривают только ради с румяной корочки. Лук тоже надо почистить и нарубить. И, кроме того, понадобится цедра апельсина. Надо постараться, чтобы без белой части. Вырезка уже подумянилась, пусть пока полежит в сторонке. А на этой же сковороде обжариваю лук и морковь. Это будет основа соуса. Для него, кстати, понадобится еще апельсиновый сок. Обжариваем до мягкости и даже, я бы сказал, до зарумяния. При этом сахара лук и моркови частично карамелизуются, и это будет здорово. понадобится белое сухое вино и немного бульона сейчас немного выкарится и продолжим пока добавлю тимьян и соль какой именно бульон использовать абсолютно неважно хотите куриный хотите из костей хотите овощной пора его добавить кстати, и сок апельсина сюда же немного цедры. И теперь упариваем все как следует, чтобы вкусы сконцентрировались. Отлично, основа почти готова. А теперь надо пробить блендером до однородности. Каким именно блендером воспользоваться, не важно, сами понимаете. соус в форму для запекания. Вырезку сюда же. И в духовку. На 20-25 минут. Ждем. Так, ну и долгожданный момент пробы. Кусочек вырезки. С этим замечательным соусом, с густым соусом. Слушайте. С таким соусом можно съесть даже старую подметку. Он, он имеет такой тонкий вкус. Апельсиновые нотки, густота. тимьян тонко, тонко тонко чувствуется. Просто классно. Просто классно, слушайте. А, песня, песня. И сочная вырезка. Видите, да, сколько с нее натекло сока? Прямо этот соус. Ну, замечательно. Готовьте. Замечательно. Таким же макар можно приготовить. Например, куриную грудку с таким соусом или индейку можно приготовить. Только время для грудки индейки нужно уменьшить. Делать, конечно, не 20-25 минут, а наверное 15-20 будет готово Приготовьте. Будете рады. М -м -м -м. За лайки, дизлайки, за репосты. Огромное спасибо. Всем пока!